Чистить личный коридор от хлама и суеты для того, чтобы просто начать жить той жизнью, которую вы хотите, которую вы заслуживаете. И я, Надежда Новосельская, психолог-коуч, психотерапевт, помогу вам сегодня разобраться с теми проблемами, которые многие носят с собой, как мешок с гнилой картошкой и не знают, что с этим делать. Я уже более 25 лет работаю в психологии, психотерапии, психодиагностике и сама как человек многое решила для себя и разобралась со своими проблемами. И теперь с уверенностью и такой, знаете, внутренней силой, особенно когда я проверила свои методы и те методы, которые я изучила в, в институте, в медучилище, военно-медицинской в академии, в всяких курсах, сертификаты куча проходила. Так вот, и эти знания. Получают многие люди, но они на себе не прорабатывают то, что они дают другим людям. Поэтому я с гордостью заявляю, что то, что сегодня я транслирую, это я уже проработала с собой. То есть я поработала со своими болячками. И в мои 60 лет, завтра мне, кстати, будет 61, я даже не верю. Завтра разменяю, по сути, первую единичку седьмого десятка. Так вот, вы знаете, что букет заполеваний есть у каждого человека, особенно в возрастном периоде. И, не то, и это не потому, что мы стареем, это потому, что у нас мысли такие вот унылые, гнилые, и мы в этом не виноваты. Нам это загрузили с детства, с, со школы, мамы, папы и так далее. Так вот, я с этим поработала сама. Спасибо большое Инстаграм, что вы меня поддерживаете. Спасибо Фейсбук, что вы здесь на связи и пишите свои смайлики чтобы я видела, что вы здесь. Как меня видно, слышно, дайте обратную связь. Буду вам признательна. Хотя вижу, что я в эфире, и Инстаграм активно э, показывает, что он со мной на связи. Так вот, как очистить э, личный коридор от хлама и всякой суеты? Сегодня пров провела две консультации. Одна женщина, молодая, 33 года, которая очень себя хорошо чувствует сегодня. Она живет в Турции. Они отдельно напишу целую статью. Будьте готовы. Так и напишу современная рексаланы в Турции. Кому интересно, напишите интересно или плюсик или смайлик какой-то поставьте. Так вот, сегодня провела с ней консультацию и у нее по, по сути все хорошо, но она хочет лучше. И меня радует, когда люди попадают вот такие ко мне в консультации, в тренинги, потому что с такими людьми хочется работать. Они дружат с головой. Они прекрасно создают, что вот эти ситуации, которые сегодня есть, так называемая корона, шиза, пандемия, да, вы, я думаю, понимаете, что это все не настолько э, серьезно, как нам преподносят. Кстати, посмотрите фильм, эм, фильм. Забыла, как называется, вылетела из головы. Ну, 61 год завтра будет, что вы хотите. А потом скажу, когда вспомню. И вы поймете, как нас зомбируют и как людей увлекают вот этой информацией. Я статью написала про ИПСО. Она есть, она есть на Фейсбуке. Если нет ее в Инстаграме, тоже выложу. Информационно-психологические операции. Так вот, чем труднее, чем должен мозг, адаптироваться, А человек тоже предприимчивым быть. Вот почему предприниматели – это творческие люди. Чем сложнее, тем они предприимчивы. И сегодня те люди, которые понимают, например, да, что жизнь сегодня загнала многих в интернет, они находят себе отличную работу, находят себе качественные, толковые компании сетевые. И у них уже нет вот этого «Ой, да это пирамида!» Да погуглите нормально, разберитесь кто, что, почему… И так далее. Поэтому люди, которые сегодня предприимчивые, они ищут, а как доставлять продукцию, допустим, на дом, когда стоят локдауны эти. Как перестроиться, как выйти в онлайн, как честно и добросовестно набирать своих покупателей, чтобы люди шли к ним. Таким образом, предприимчивые люди, спасибо большое, Оля, огромное вам спасибо. Так вот, люди, которые предприимчивые, они перестраиваются, и они используют то убеждение, когда говорят, чем хуже, тем лучше. Потому что человек проходит свои пути развития, ребятушки мои дорогие, через трудности. Понимаете? Тот, кто родился в кесаревом сечении, сечении, вы заметили, есть такая статистика, по крайней мере, что эти люди намного слабее, менее адаптированные. Ну, это так, к слову. Дальше, если вы ничего не делаете, то вы разрастаетесь пузом, вы разрастаетесь э, всяким хламом в голове, да, вы терпите мужа своего непонятного, вы терпите бедность, вы живете только на то, чтобы покушать, и вы боитесь делать новые шаги. Вот так, чтобы вы понимали, о чем я. Так вот, как это сегодня увязано с темой, как убрать внутренний коридор, внутренний коридор от хлама и, и ненужного, чтобы очистить этот коридор и действительно получать ту качественную жизнь, которую мы хотим. Я в конце дам супер практику, потому что забегая наперед скажу, что нами управляет то, Ага, спасибо, Вика. Нами управляет то, чего мы не осознаем. Напишите, пожалуйста, в чате, повторите, запомните. Если вы сейчас не запишете в вашей голове, это в одно ухо влетит, в другое вылетит. Я вам говорю, как психофизиолог. Потому что наш мозг удерживает в среднем 7% информации, которую мы получаем. Именно поэтому мы одну и ту же информацию должны слушать по несколько раз. Поэтому запишите, нами управляет то, чего мы не осознаем. А я вам объясню, что это значит. Я жду, пока вы напишите в чате. Потому что когда вы будете делать практику в конце, а эта практика, я вам скажу, из дорогих тренингов, личных коучингов, это практика для тех, кто плачет много себе, который себя уважает. Понимаете? Потому что я заметила, вот недавно эту практику делала, несколько практик дала, где взять силу для успеха, так и называется эфир. И просила написать комментарии, В лучшем случае поставили лайк или написали спасибо. Но ни одна ленивая э -э -э, э -э, не написала «я сделала, блин, мне так классно, я ощутила то-то, то-то». Никто этого не сделал. Думаете, почему? Потому что люди привыкли, что им все должны давать на шару, а на шару это не считается. Когда вы не включаетесь, не работаете, мозги остаются старыми, гнилыми, и вы быстрее стареете, полнеете, энергии ноль. Понимаете? Или наоборот, есть люди, которые много вкладывают в себя, но они самостоятельно покупают какие-то курсы, они там что-то делают, но опять же, продвигается чуть-чуть, но все равно результатов нет. Почему? Потому что нет наставника, нет человека, который поможет не свалиться, не сделать откат назад. Кто понимает, о чем я? Поэтому жду, что вы написали. Нами управляй то, чего мы не осознаем. Потому что в конце эфира будет практика, и вы тогда сможете получить Супер ресурс, вы такое освобождение получите, такое облегчение. Нами управляет то, чего мы не осознаем. Прошу написать в фейсбуке и прошу написать Александра и Ольга, еще одна Ольга, и Ирина и Настя. Я вас очень люблю и жду, пока вы напишите. Нами управляет то, чего мы не осознаем. Потому что сегодня мы в конце сделаем практику, вы поймете, что вы, зайдя в бессознательное, пробьете себе окошко к свету, понимаете? И у вас начнут происходить чудеса, потому что вы действительно уберете этот хлам, о котором я буду дальше говорить. Итак, спасибо большое тем, кто пишет. Помните, благодарные люди – это люди, которые мир отдает, они благодарят, им они получают и отдают. Люди, которые получают только и не отдают, это неблагодарные люди, это, как правило, бедные люди, и они, получается, от жизни только берут, соответственно, они нарушают законы Вселенной и баланса. Поэтому спасибо большое тем, кто написал. В этом ближайшем месяце, до конца января, у вас будут очень серьезные приходы. Потому что сегодня и вот эти все дни, вплоть до 19 числа, вы знаете, это очень большие сильные праздники. Очень серьезные праздники, праздники. И когда вы включаете в благо состояние, в благость, вы, по сути, присоединяетесь к каким-то огромным вселенским, каким-то эгрегорам. Итак нами управляет то, чего мы не осознаем. Это наше бессознательное. Потому что в него мы загружаем кучу хлама, мы куда-то бежим, летим, мы пытаемся все успеть, мы думаем, суетимся, тревожимся, думаем, как утробу накормить, как ребенка накормить, как мужа обложить, как выжить самому, самой и так далее. А вы забываете про бессознательное. Бессознательное – это ваше тело. И вот это тело тормозит. Так вот, для начала, на уровне сознания, мы с вами делаем следующее. Спасибо большое, Ольга. Я вам очень-очень благодарна за то, что вы пишете. Спасибо, Оля. К концу этого месяца просто не ожидайте, но будет вам серьезный приход. В виде новой возможности. Может быть, какого-то подарка, скидки. Может быть, придет тот человек, которого вы так ждете. Я не знаю. Вот услышали меня и забудьте про это. Просто отпустите потому что вы услышали меня и соединили мои мысли, мои пожелания к вам и для вас. Так вот, нами управляет то, чего мы не осознаем. И вот этот коридор между сознанием, чего я хочу, и бессознательным, что я делаю и что я получаю на выходе, это огромная, такая, значит, получается, вы находитесь в одной, только в... Прихожей, А дальше у вас надо пройти вам коридор, чтобы пройти, например, на кухню, или в зал, или в столовую. А, на, а в этом коридоре, коридоре лежит куча хлама. Там лежит, лежат какие-то незавершенные, незаконченные какие-то узлы с какими-то вещами. Там, возможно, недочищенная обувь, там какие-то ящики старые. Там может быть вот этот э, коридор, э, условно, в виде метафоры, запомните, когда вы хотите чего-то и у вас не получается, долго не получается, этот коридор захламлен ненужными э, тряпками, вещами, недоделками и так далее. И вот вы не можете, вы зашли в дом, и вы не можете зайти в свою комнату, которая там... Светло, красиво, там чашка красивая, где вы хотите чай сделать или кофе. Там в зале у вас телевизор, который вы хотите включить и так далее. Вы не можете туда пройти, потому что ваш коридор захламлен. Так вот, что такое этот коридор. Смотрите, часто, больше всего это касается женщин, и больше я работаю для женщин, хотя мужчины тоже люди. Я шучу, конечно, так нельзя шутить, но я шучу. Мужчины еще больше, чем женщины, нуждается в освобождении от такого хлама. И те, которые приходят ко мне на консультации программы, они, конечно же, и цели достигают быстрее, и с женщинами сами разбираются, и качественно разводятся по-человечески, сходятся, и, и вопросы решают семейные и так далее. Но мужчины ходят реже, в силу того, что «ну как же я пойду к психологу, что у меня?» Псих, что я псих какой-то но ну, к счастью сегодня время 21 столетия и грамотные осознанные мужчины они это делают потому что понимают что если ты сам ремонтируешь в своем гараже свой жигули это одно а когда ты купил дорогую хорошую машину то тебе самостоятельно конечно его не осилить и нужно обвести ее к мастеру или если у тебя заболел зуб то его нужно чтобы ремонтировал специалист правильно поэтому сегодня люди 21 века слава богу на доступная информация они идут специалистам. так вот я больше говорю для женщин, но тем не менее касается это всех. Мы когда чего-то хотим, и у нас не получается, мы бьемся как рыба облет, и у нас что-то не получается. Какая причина? Первое, вы четко не знаете, чего вы хотите. Второе, в вашем бессознательном есть э, куча установок ранее заложены, которые вы не можете преодолеть, потому что вы этого не осознаете. Да, и пример такой, ну например, вы хотите поднять доходы, вы прекрасно понимаете, что нужно делать, как делать, а вот что-то не пускает. А там, когда работаешь, выходит там ситуация такая, в детстве, или э, где-то кто-то что-то не так сказал, и этот ресурс вроде бы как не мешал никогда, э, вернее, не ресурс, а тут, э, оказывается, это лезет. Ну, например, <coughs> если брать мужчину, был у меня такой 37 лет, э, такой довольно-таки продвинутый парень и хорошо, хорошо стоял, никак не, может, не мог выйти на 10 тысяч, ну, 10 тысяч долларов в месяц. И вот, говорит, я и так, и всяко, а вот ну, никак не могу пробить потолок. В итоге выяснили, в бессознательном, в детстве, ему было лет 10, плюс-минус, он пришел домой, как-то со школы, бежит такой счастливый, папа, у меня пятерка, да да да заходит, а папа сидит такой, как раз переживательный такой, с мамой там что-то рассказывает, у него... С работой была проблема, его с работой уволили. И папа такой весь переживает, и тут сын летает, такой счастливый, на пике эмоций. Ожидает, что его поддержат, похвалят, что он пятерочку получил очередную. А папа услышал, говорит, да иди отсюда, не до тебя сейчас. И вот в этого мальчика заложилось такое вот такое, чок, такое якорение, что когда он достигает чего-то, у него вот так и облом. И это сложилось, то есть какое-то время он работал, все у, случ... все у него хорошо шло, а тут вдруг почему-то это вылезло. Почему? Потому что на природном моменте заканчиваются ресурсы людские, да, и тут, если раньше хватило какой-то энергии и сил, то в процессе жизни мы теряем свою силу, теряем свою энергию, какие-то свои, и в итоге там вылазит Бог знает что, из прошлых, предыдущих опытов. Или же был другой случай, опять же, с мужчиной, когда были пошли неудачи, последние приятности, там вот эти 90-е годы он там еле разрулил, потом начал выходить, и дом построил, и бизнес сделал, потом пошло-пошло-пошло на спад, и однажды на ровном месте у него случается какой-то срыв нервный, попадает в больницу, и запал на долгие годы. А там, оказывается, был в каком-то периоде у него отношения с партнером, а это был его брат, они ну, как бы плохо разошлись в партнерских своих бизнесовых делах, и у него вот такой запал пошел на вот таком негативе. И что-то не понимает, что-то он делает, делает, ничего не получается. Это вот тоже коридор, который мы не осознаем. То же самое касается женщин, есть, которые трудятся, работают, пашут, э, но у них есть тоже на фоне предыдущих опытов какая-то недооценка, заниженная самооценка, ущербность. И то я не так делаю, и тут я не умею говорить, и там я вышла замуж, э, я ожидала, что он для меня будет и, под, э, опорой и поддержкой, а он, а он начал гулять, а я тут с детьми, а я тут э, с огородами, а я тут то, а я тут все. Да, не понимала эта женщина, что мужчина, полигамин, и это не значит, что он должен всех, всех подряд там пере, переиметь, да, как говорят мужчины. Она не поняла, что не знала, и многие из нас не знаем, что для того, чтобы одному сперматозоиду попасть в яйцеклетку, это биология. Какой там классно, помните, кто знает. Другие миллионы сперматозоидов погибают. Помните, да, это, это природа. Поэтому мужчины заложен на бессознательном уровне, на биологии, на глубины на архетипических уровнях, что он должен как можно больше заиклить, чтобы воспроизвести свое потомство. Но он этого не знает. И поэтому он, он смотрит по, по глазам, по, глазами по разные стороны. Что это, значит? что это значит? Более моральные, воспитанные мужчины, они, конечно же, не бегают по всем женщинам. Когда есть семья, моральные устои. Но часто они страдают, такие мужчины. Он не бегает по другим женщинам, потому что дома э, женщина далеко не та женщина, она нарожала, она убирает, она стирает, она думает, что в этом и красота. И мужчина страдает. Страдает от того, что женщина не является многогранной. А многогранной это когда ты сегодня любовница, завтра ты э, там кухарка, потому что готовишь. Послезавтра ты э, там. Роковая женщина, девочка, там, ну ты разная. Где ты поставила руки в боки, и мне, всё, и мне пофиг, где у тебя детей, а где ты ласковая, нежная и добрая. И мужчина привыкает. Он терпил, а он терпит такую женщину, потому что он обязан, он типа должен детей обеспечить. Да? И многие разлады, и у меня тоже было в своем, моем опыте жизненно тоже масса таких примеров, когда я тоже не знала, как правильно. Потому что еще раз повторяю, многогранная женщина, тогда когда в одной женщине много, много, много, много разных женщин. То мужчина не бегал, а он даже если посмотрит, то придет домой. Да? Так вот я к чему все. Вот эти коридоры захламления заключаются в следующем. Первое. У нас находятся установки, которые мы считаем, что если я родила, то он должен. То ничего подобного он не должен. Да, по природе своей он приносит мамонта, но мы живем, друзья мои, в 21 веке. И будьте любезны, за собой следите, ухаживайте, занимайтесь, будьте интересны. Сейчас вот идет э, запуск программы: прокачать свою уверенность через сайты знакомств. И я сталкиваюсь с, с такими установками, с такими женщинами, которые получили один, два, три брака. У кого-то было насилие, у кого-то были обиды родителей и так далее. И они застряли. Они не понимают, что нужно работать над собой. И этот коридор захламлен, он так, захламлен в своей голове, захламлен в своем э, бессознательном прошлом, которое нами управляет. Понимаете? Оно это прошлое. Бессознательно. ДНК вот тут в теле лежит. Установки мамы, бабушки, родовые какие-то ДНК-программы и так далее. Все это у нас тут сидит. Если ты красивая, умная, образованная, и у тебя нет того, что есть у другой, значит что-то ты делаешь не так. А бывает и такое, что человек делает, делает, делает, вроде старается, а все равно не пускает. А вот тут нам нужна психотерапия, тут нужно найти и эту программку убрать. Не к цыганкам бежать, не к гадалкам идти, что вот будет нам счастье, потому что того, как мы поработали. Нет. А тут тут вот надо заглубиться в себя, столкнуться со своими болями, проблемами, своей безответственностью в конце концов. И тогда будет нам счастье. Угу. Итак, что такое коридор? Как его расчистить? Первое. Понимать, чего ты хочешь, кого ты хочешь, если тема отношений или тема денег, неважно чего. Дальше. А что ты уже делаешь для того, чтобы это получилось? Что ты уже сделала, сколько ты прошла этих поступков, каких ты действий вложила, сколько ты денег вложила, нервов и сил, чтобы этого достичь? Ведь смотрите: раз-два сделала, не получилось не мое. Раз, два, три сделала: не мое. Там меня кинули. Там у меня какой-то вот такой рассекой попался. Я сама? Такого изды было. Я это знаю по себе. Вот на что я была готова, того я и встречала. Что в отношениях, что в бизнесе, что в здоровье. Вот какая сама, то я и имею. И здесь нового ничего нет. Есть женщины, которые говорят, у меня нет денег для того, чтобы там, найти своего любимого, прокачать свою уверенность там, через те же сайты, сайты знакомств. Почему, кстати, сайты знакомств? Сейчас все пошло в интернет. Жизнь все равно продолжается. Те слабаки, которые устали, измучились, они умрут все равно. Здравствуйте, Олечка. Угу. А те, кто предприимчивы, они пойдут и будут работать. Они будут работать. Бизнесы перенесут в интернет. Женщины перейдут в интернет и начнут себя прокачивать через интернет. И будут еще легче, проще прокачивать свою уверенность, свою женственность, свою многогранность. Это даже лучше. Один-два встретила, не получилось, руки опустились. И потом она из того, что было, то и полюбила. А здесь выбор миллионы мужчин, нормальных мужчин. Только надо знать, куда идти. Кстати, под этим видео, кто-то слушает меня в Фейсбуке и в Ютубе, ссылочка будет на доступ в закрытую группу, где я даю очень много всякого разного полезного для женщин, которые хотят прокачать себя через сайты знакомств. Так что... В шапке профиля, тот, кто в инстаграме слушает. И получается, что нам нужно знать, чего мы хотим, а что мы делаем, а сколько мы это сделали, сколько ты делала одно и то же, чтобы получить результат. Не получилось? Еще, еще, еще. А если не получается, то пойди поучись. Не получилось, у того тренера, значит, у тебя не хватило базовых знаний, значит, твое сознание было очень низко, значит, еще, еще, еще или же опускай руки, толстей, херей, старей, ну, если говорить про женщин 50-60 и более, да, я уже не говорю про тех, у которых 40, около 40, 40 маленький плюс, там вообще возможностей, ну, просто очень много. Просто мир интернета сегодня дает нам, ну, просто не огромные ресурсы. Поэтому сегодняшние вот эти локдауны, наоборот, это новые возможности для тех, кто предприимчиво, классно поступает, они привык делать одно и то же, тупо, тяжело делать одно и то же, и боятся сделать новые шаги. За то, что мы делаем новые шаги, нам вознаграждается. А если мы принюхались и ждем, ну, как бы все нормально, но, как я сегодня рассказывала про девушку, напишу о ней, отдельно о ней завтра статью, Рексалана в современной Турции, вот супер девочка сегодня с ней познакомилась, которая смогла с семьей мужа наладить у которой у мамы у свекрови там 8 детей там там столько всего интересно завтра завтра отдельно про это расскажу и напишу так вот если вы привыкли делать одно и то же хотите получить новые результаты но не будет по-другому и не тратьте свое время зря и детям своим передавайте по днк что только через Трудности, через аскезу, через э, какие-то рубиконы вы можете получить новое. Но если вы смиряетесь, стареете, толстеете, хереете, ну это вы выбрали сам. Поэтому первое, знать, чего вы хотите, кого вы хотите, что для этого сделали, почему для вас это важно. И это с одной стороны. С другой стороны, есть такие женщины, которые говорят, эм, ну мне некогда, мне нужно зарабатывать деньги, там, дети, внуки, у кого-то еще подростки, там старые родители, пожилые. Она уже вот есть такая, у меня очень красивая женщина, она уже года два там появится, пройдет какую-то одну консультацию, купит какой-то курс с каким-то пакетом там, где есть консультация, пройдет и ничего больше не проходит. И у нее все время деньги, деньги, деньги, потому что надо выживать, надо, надо платить и так далее. Знаете, вот. С одной стороны, это бессознательное ограничение, это боль. Человек боится нового, он боится, как он... Ну, смотрите, вы хотите, например, новый дом, мечтаете о нем, но вы ничего не делаете, и ваше бессознательное тормозит, потому что нет опыта у вашего сознания, у вашего тела, жить в таком доме. Посогласны? Поэтому вы обязаны просто, для... никому ничего не обязаны, для себя обязаны повышать уровень нормы. Вот сейчас я живу в тех условиях, которые раньше даже боялась подумать. Но я постепенно повышаю уровень нормы. Uh, уровень отелей, уровень арендованных квартир, другие страны позволяют дольше жить себе. Это все постепенно. Понятно, когда вы хотите сразу взять 50 килограмм, поднять гантели там или там что там какую-то взять там величину это просто порвете мышцы правильно поэтому нужно постепенно ваша задача постепенно увеличивать этот уровень нормы допустим вы привыкли жить а, там на, на 10 тысяч гривен примерно да там на 300 долларов или на 500 долларов вам нужно постепенно на на 10-20 процентов в уме представлять себе что вы хотите жить на больше и что-то потихоньку делать даже хотя бы запишите что вы хотите иметь допустим на тринадцать тысяч гривен, ну, к примеру, там, вместо 10 или там, пятьсот долларов, там, шестьсот, что вы хотите, хотели бы, чтобы у вас было, но вы же этого не делаете до тех пор, пока не придете в тренинг, вот, тренинг по деньгам, я помню, люди за 10-14 дней поднимают свои доходы, там, приходят какие-то подарки, возвраты, долгов, почему, потому что включаем фокус внимания, начинаем действовать по-другому, ну, возвращаемся к коридоре коридору поэтому любой э, не от любое не получение то чего вы хотите это засоренный коридор и э, на уровне сознания возвращаясь к тому что женщины часто говорят мне некогда я должна зарабатывать мне некогда мне некогда а в душе ей хочется быть счастливой любимой она хочет просыпаться чтобы ее нежно целовали в ушко, или чтобы она проснулась от запаха кофе или там приятной музыки звучащей. Кто-то встал уже за нее, сделал ей приятно, и она это получила. Ведь многие об этом хотят, многие об этом мечтают. Многие мечтают о том, чтобы ездить вместе путешествовать, а не одной. Многие мечтают о том, чтобы жить в доме мужа и быть там хозяйкой. Многие мечтают о том, чтобы... И так далее, и так далее. Но делать-то толком ничего не могут, говоря о том, что им некогда... Хлопоты, заботы, какая-то суета повседневная. Их фокус внимания распыляется. И что я предлагаю? Как на уровне сознания дойти к себе любимой, очистить этот коридор? Первое. Выделить себе сознательно для начала хотя бы час. В идеале два часа женщина должна себе выделять для своей личной жизни. Вот там хоть... Хоть на голове стайте, станьте. Если у вас дети, внуки, если у вас там куча обязанностей, работа, все равно. Вот вы должны для себя понимать, что вам нужно выделить для себя для начала хотя бы час. Все, вы можете просто тупо смотреть в потолок. Вы можете читать книгу, вы можете медитировать, вы можете сидеть на сайтах знакомых и работать над... Просто играя, играя, работать, общаться... И узнавать, я обучаю это в тренинге, как диагностировать мужчин, как распознавать их, потому что там есть разные. Там есть и альфонсы, и виртуальщики, и скамеры, аферисты, там кто хочет есть. Как их быстро распознавать, чтобы не тратить время зря. И как выходить на тех мужчин с помощью чего, какой такой технологии. А здесь даже не технология, это просто знание психологии, физиологии мужчины и женщины и я даю это на практике, что сделать, какие фотографии, сколько, с кем общаться. Я раньше вообще себе не представляла, что там можно работать. Вот сейчас Етерина Тимофеева, я вижу, здесь меня слушают. Спасибо большое тебе, Ира. Когда-то она мне сказала, про соединокомств я у нее спросила. Она говорит, да вот там вот, я говорю, как? Я помню, как мне было стыдно туда заходить. Я помню, как я тупила, как я... Спасибо тебе большое, Ириш я там вообще ничего не знала, там какие-то психопаты попадались и так далее. И позже, когда уже я поняла и разобралась с курсами, с психологией мужчин, сама прошла, сама это прочувствовала, через себя проработала, создала кучу программ о а диагностике мужчин, профайлинг – это вообще отдельная тема. Вспомнила все, что я специалист в своей области, но там позже ко мне пришло, что я это все знаю, просто я это не применяла на практике. Так вот сейчас вы это будете делать играя. Просто вот смотреть на них, вы вместе будем Шерлоками, Шерлока Холмсами, будем, будем там исследовать и так далее, будем писать, играть и так далее. Но это, это совсем другая работа. Это не, мужчин, не для мужчин мы делаем, а для себя, обтачивая себя через, по гендерным отношениям, через общение с ними. Так вот, сужая тему, как очистить коридор к себе, чтобы жить в радости в кайф, прошу вас, задумайтесь о том, что выделить себе час для начала. Что вы будете делать? Делать то, о чем вы мечтаете. Делать, рисовать, может быть, вышивать, может быть, рис... может быть, медитировать, может просто поспать. Но это будет ваше время. Договоритесь со своими семьей, родными. Выставьте для себя личные границы таким образом, что это ваше время. И тогда вы поймете, что вы кайфовая, что вы классная, что вы наконец-то собрались с... к себе, к себе пришли. И тогда у вас найдется время и для сайт-знакомств, и для других свиданий. Потому что мы на самом деле, первое, боимся идти туда, потому что нас или сдерживают предыдущие негативные опыты, или какие-то скамеры, какие-то, может быть, там, не знаю, египтяне, какие-то турки, которые вас э, хотели там обдурить и так далее. Я же знаю, я путешествую с людьми, общаюсь и работаю со всем миром из разных стран, и общаюсь с женщинами, и сама вижу, что происходит. Поэтому, помимо этих, Непонятных мужчин в жизни, в этом мире, через интернет благодаря. Есть столько качественных людей, мужчин и женщин. Поэтому очистите коридор, делегируйте какие-то полномочия, договоритесь с собой, договоритесь с теми, кто с вами живет. Выделяйте себе время и скажите себе, да в конце концов, я люблю себя, я имею право на это время. Потому что многие женщины не успевают. Еда, уборка, забота, хлопоты. Даже кто сам живет, сама. У нее все равно какая-то... Вы просто заберите себе свое время. И тогда вы почувствуете, что вы услышите себя. Вы почувствуете, что это вы, и вы имеете право свою жизнь проживать так, как вам надо. Ну и теперь я напишу, теперь я вам, как и обещала, дам практику, на работу с бессознательным, как очистить коридор. Итак, на уровне сознания подводим итог. Чего я хочу? Если нет понимания, чего я хочу, четко, ясно. Послушайте мой эфир, который называется где взять силы для успеха? Там есть практики. Вот просто практики из книг моих, из курсов, из дорогих тренингов. Просто возьмите и сделайте. Если у кого-то нет денег, пойти в программу э, из служанки в королеву, как опустить уверенность через сайт и знакомство. Ну, бывает такое, что вы еще пока служанка, и у вас для себя денег нет. Бывает такое. Ну, созревайте. Э, или кому-то другому идите. Ну, работайте над собой, потому что все. Вот какая я, такой жизнь я и заслуживаю. Все. Точка. Это все только одна нас самих зависит. Первое. Четко знать, чего я хочу. Кого я хочу. И здесь грамотно сформулировать запрос. И вот послушайте мое видео. Там есть практики, как это сделать. Дальше. Что я делаю? Как я делаю? Для чего? Почему для меня это важно? Что станет возможным? Вот на этом акцент делайте. Что станет возможным? Когда я достигну этой цели? И просто сядьте. И не поленитесь. Запишите 100 моментов что станет возможным, когда вы достигнете этой цели? Вы удивитесь, как у вас откроется множество окошков, ваше туннельное мышление зауженное, оно расширится, ваше тело заиграет, вы скажете, я вообще мир по-другому видела. Да, так устроено наше бессознательное. Дальше. А сколько я стою? Задайте себе вопрос. Какие тренинги я проходила? Потому что многие люди оказываются никаких тренингов, кроме служебных, там своих бизнесовых не проходят. Они не умеют пользоваться интернетом, надо учиться, дорогие мои. А иначе мы старые груши, клуши, которые мы неинтересны никому, не нужны. Если вы хотите своим детям, внукам быть интересной, обучайтесь. Забудьте о том, что есть только кухня, пирожки, огороды у кого что. Если вы не интересны себе, вы отстаёте от мира, я вот это знаю, как это выглядит, когда я что-то не умею, психую, ругаю себя, потом говорю, так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, никаких руганий не получается, а еще раз, а еще раз. Да, молодежи дается легче, нам постарше тяжелее, но надо это делать. Ну а теперь это то, что на уровне сознания, что вам нужно сделать, да, чего хочу четко сформулировать желание, что я делаю, чего я стою, за чего мне это надо, что станет возможным, когда я этого достигну. И вот любую свою цель, в том числе и цели отношения, просто пропишите для себя, если э, вы еще не созрели для серьезной работы в тренинге. Ну а теперь практика на работу с бессознательным. Готовы? кто готов, напишите плюсик в чат. Итак, спасибо большое за ваше активное участие, за вашу благодарность, за вашу адекватность, что вы пишете об этом в чатах. Спасибо. Итак, поехали. Закройте глаза и представьте, что вы зашли в коридор. нового дома, какого-то красивого нового дома, такого, который вам нравится. Вы это видели на картинках, кино, в общем, ваш дом мечты. Есть? Вы зашли в этот дом, потому что знаете, что там ваше счастье. Там ваше счастье, там ваша любовь, там, там ваша радость, там ваше здоровье. Вы сейчас можете построить любую Тему, которая для вас важна, именно актуальна для сейчас. Простроили, увидели, представили себе ту комнату, в которой желанное ваше будущее. Вот то, куда вы хотите зайти. Вот та комната, которую вот уже рукой подать. Вы зашли в коридор. И понимаете, что там есть комната, в которой ваше счастье, ваша судьба, ваше здоровье, ваши деньги, ваша любовь. Кто-то вас там ждет и так далее. Вот представьте себе, что это вот так. Есть? Поставьте два плюсика в чат. Увидели. Четко увидели, осознали, прочувствовали, что там эта комната есть. А теперь... Обратите внимание, что перед вами в вашем коридоре очень много хлама. Мусор не вынесен, какие-то коробки, какая-то обувь недочищена, какие-то клунки лежат, какие-то пакеты какие-то валяются. И вам пройти через этот мусор и хлам ну, просто нереально. Там какие-то люди находятся, какие-то просьбы от кого-то, вы кому-то должны, вы... Вы кому-то что-то делаете, выполняете для кого-то. Вы вот просто удобная женщина или мужчина, если мужчина меня слушает. Вы просто понимаете, что вы делаете что-то не свое. Вы удовлетворяете потребности других, вы работаете на своих детей, внуков, на своих подружек. То есть вы тратите время на них. А вы вот там, вот вот там, вот через коридор пройти, и там ваше, ваше счастье, вот в этом доме будущего, в вашем доме счастья в которые вы зашли а теперь пожалуйста мысленно мысленно уберите все то что видите разгребите раз, разгребить этот мусор уберите этот хлам вынесите эти поконки договоритесь с теми людьми которые забирают съедают ваше время энергию которую пьют съедают ваше время жизни вы знаете, что время – жизни есть время – фильм. Посмотрите фильм «Время». И постарайтесь это сделать, как в кино. Вот быстро, как будто вы ускорили кино, да? Уберите это быстро. Быстро, быстро, быстро, быстро. Разгребите. Наведите там полный порядок. Не просто разгребите дорожку, чтобы пройти, а наведите полный порядок. Вы знаете, по фэншую, по-моему, что если в коридоре порядок, то порядок и во всем доме. Что театр начинается с вешалки. Да? То есть вы зашли в этот дом, и вы видите, что в коридоре там хлама полно, и вы там должны навести полный порядок. И не спеша, спокойно сделайте там порядок, договоритесь с теми, кто забирает ваше время, и вспомните, что вы у себя одна, что никто не имеет права посягать на вашу жизнь, потому что когда придет время ухода, из этого материального мира Ваша душа вас спросит А что ж ты там в этом хламе Так закопалась-то, а? А? И как вам будет Не совсем, наверное, приятно, да? Что вы так впустую Тратили свое время И раздавали его налево-направо Тем, кто Обязан сам проходить свой путь А не висеть у вас как вампиры. Ну, не знаю, у каждого есть какие-то свои вампиры, наверное. Потому что в эту жизнь вы приходите один или одна. И уходить вы будете один. Так вот, уходя, глядя на себя, вы скажете себе спасибо за то, что эффективно использовали свое время? Или застрянете в этом коридоре с хламом? И так и не дойдете до той желанной мечты, которая вас так заводит. А можете открыть глаза, кто был с закрытыми глазами. Написать в этом чате, насколько вам была полезна эта практика, что вы вынесли из нее. И будьте благодарны. Неблагодарные люди, они отключаются от силы, божественной силы благодарности. Я вам напоминаю, я даю вам с любовью, даю, дерюсь. А вот обязана предупредить, что если вы берете ничего не отдаете, в другом месте заберет баланс. Ребята, баланс. Ну, кто-то говорит, что это карма, ну, баланс. То есть мир стремится к балансу. Тот, кто на другом, за счет другого живет, тот, кто только берет и не отдает, Рано или поздно он не живет в балансе, этот человек, поэтому у него и ни здоровья, ни денег, ни там чего-то еще, да, ни любви. Поэтому у кого-то отношения э, застряли, и они не решаются, что-то вы не туда, не туда вы идете. У кого-то с деньгами не, не растут доходы, учитывая, что другие в вашей профессии могут вести учеников, коучинги, могут вести... Пользу давать людям через интернет, а вы все еще наблюдаете, считаете, что все никак. То ли ума нет, то ли денег нет, то ли страшно. Ну, опять же, это ваш коридор с вашим хламом. Поэтому того, что вы делаете, то у вас и есть. Сколько вкладываете здоровья, денег, нервов, ресурсов разных, то вы имеете. Хочешь взять – отдай. Поэтому чистите, чистите свои коридоры. И помните, что человек пришел в эту жизнь для того, чтобы быть счастливым. И если вы это счастье не ощущаете, значит, чего-то вы еще не сделали. Значит, чего-то еще вы не отдали и не заплатили за это. Насколько вам была полезна наша встреча, поставьте это единички до десяти. Делайте, чистите свои коридоры. Когда прибудет с вами рождественская сила, сила вот этого эгрегора, Сила гаданий, которая сейчас витает в воздухе. Сейчас очень хорошее время для того, чтобы проекты свои запускать, мечтать правильно, ставить цели и действовать для того, чтобы получить то, чего хотите. Всех вам благ. Будьте здоровы, счастливы и богаты. Я Надежда Новосельская, психотерапевт-коуч, была с вами на связи.